Привет! Сегодня рассказ пойдет о сумочках красного цвета. Цвет очень яркий, очень насыщенный. Его любят, ценят и уважают очень многие, но не все рискуют его покупать. Аксессуар очень яркий и всегда привлекает к себе внимание. Даже если вот такая малышка в руках, она однозначно обратит на себя внимание. Это сумки золотого дождя. Выполнены из очень качественной эко-кожи. Город Пеза, Производство одной из, из любимейших моих фабрик. Дизайнера однозначно поцеловала Боженка. Это хозяйка и дизайнер. Вот. Показываю одну из представительниц ее произведения. Малышка. Кроссбоди. Красного цвета. Модель номер 1570. На передней стенке вот такая подрезная лаковая отделочка. Очень приятный, гладкий, гладкий. Вот на передней стенке материал. Он, знаете, прям шелковый. Вот так вот, видно на камеру, глянец. Сзади обычная эко-кожа. Вот такие ножички. Сзади фирменный бегунок. Опять рассказываю про то... Какое преимущество у сумочек с двойными бегунками? Для левшей и для правшей это очень удобно. То есть, когда я левша, я действую другой рукой. И мне не всегда удобно, когда производитель вставляет один бегунок, застегивать и расстегивать сумки. В этом варианте преимущество двойное. То есть, сумка суперудобная для правшей и для левшей. С обеих сторон по два бегунка. И еще плюсом является, когда-то давным-давно я покупала сумку, не будучи, не занимаясь еще сумками в продаже, новым сумками, оптом и в рознице, опыт большой. И один из бегунков сломался. Что же делать? Идти в мастерскую, не все берутся ремонтировать сумки вот с такими подрезными моментами, где нет хвостиков и одеть бегунок некуда. Получается, ну что, выкидывать сумку? Да нет же, один из бегунков мы снимаем, муж аккуратно посадить Джамира, расширил вот здесь вот, Разъемы на бегунке снял. И у меня остался еще один, который свободно застегивал и расстегивал. То есть поэтому два преимущества у сумок с двойными бегунками. Обратите на это внимание. Два входа. Вот такой ремешок. Одна половинка. Сейчас найдем вторую. Внимание наполнитель. Вот, вот такой широкий, красивый ремень. Вот здесь он собирается. И крепится он вот на эти полукольца. И ручка одевается на плечо. Вообще очень красивые сумки. Они такие яркие. Цена этой сумки 1800 рублей. В конце видео расскажу, как у вас сюрприз ожидается. Идем к следующей. Следующая представительница этой фабрики. Золотой дождь. Вот такая вот сумочка. Здесь также использована мягкая шелковистая это, это, это один крой, одна партия сумок. Шелковистая эко-кожа. Она вот видите, прям глянец. Вот здесь вставочки из лака. Очень аккуратная, красивая кисточка. Кейдер Выполнен из лака. Вот здесь вставочка, это лак. Очень аккуратная работа. Декором данной модели являются отстроченные вот такие вот узоры. Это узор, отстроченный вафелькой. Фактурный. Сейчас очень модно, когда есть вышивка, либо вот такой узор, либо крупное плетение идет, как будто наслоение крупного... Одного слоя на другой. По бокам смотрите на задней стенке карман. Сбоку. Еще один карман. Три. Отдела не два, а три. Идем вовнутрь. все Три. Вот такой длинный ручка-ремень, который однозначно позволит этой малышке кросс-боди носиться через все тело и сядет на пуховик. Внутри вот такие отделения. Вот еще дополнительный карман. За счет чего сумка вместительная. Вот такие ножки. За счет того, что она мягкая. В нее можно положить большое количество предметов. Когда Сумка жесткая, она ограничена своими жесткими стенками. Ты с ней положишь больше, если положишь, она не застегнется. В данных моделях, те, которые мягкие, этого не происходит. Потому что сумка мягкая, она сядет на плечо. Очень модно сейчас носить вот таким образом сумки. То есть я так взял и побежал. Кстати, хочу сказать, что такой яркий аксессуар не обязательно поддерживать какими-то элементами. Например, зеленое платье, однотонное, без наворотов. Я специально прицепила сегодня вот такой шейный платок его можно зацепить на хвост либо на кульку либо на шишку либо вообще не цеплять и поддержать цвет вот такие маленькими сережками они ставят достаточно дешево продаются абсолютно везде в любом магазине вы можете бижутерии его найти их найти то есть такого плана аксессуары и это поддерживает просто цвет того аксессуара который есть либо это может быть лак и помада и опять же получается поддерживаете цвет хотя сейчас не красят все одинаковым цветом то есть стараются все в разного быть чтобы мы выглядели индивидуально каждый особенно но когда поддерживаешь цвет и что-то с чем-то перекликается это смотрится более гармонично в общем образе поэтому вот такая вот фишечка как была она остается пользуйтесь девчонки может мы, мы же девочки так, идем дальше Следующая моделька кросс для ярких и дерзких девчонок. Здесь сумка с вышивкой. Вышивка Леопард. Подбирает конструктор-модельер. Красивые вышивки, которые планируются и вышиваются на отдельных частях кроя. И потом все это идет в сборку. Вот это все выполнено нитками золотисто-ментового цвета. Поддержали леопарда здесь и здесь. Рабочие карманы с двух сторон на этой малышке. Вот это тоже карман. Смотрите, какой он интересный. Под клапаном. Два вот таких. Очень хороший подклад, девчонки. Прям такой прочный, шелковистый, очень приятный на ощупь. Вот такие два кармашка для мелочей. Можно подумать, что просто для декора. Да нет же. Все продумано. Все нюансики для нас, девчонки. На задней стенке рабочий карман. Два бегунка, о которых я говорила, которые дают много плюсов при ношении эксплуатации сумочки. Длинный ручка-ремень, который дает возможность носить через все тело и на пуповики, в том числе. Зимний вариант. Вот такой широкий вход. Когда открываешь, все видно. На задней стенке карман на молнии. Вот здесь вот. На передней кармана нет, за счет того, что карман находится вот здесь вот. Это сумка. Модель Десять девяносто В вышивка, то есть, да, и цена у нее две двести. Вышивка стоит денег. Подбор, рисунка, нитки, работа, сборка. Все это имеет цену. Поэтому, девчонки, складывается цена однозначно из общей комплектации сумки. Теперь перейдем к следующей фабрике, тоже пензенская и тоже красная модель. А ценовой диапазон этой фабрики Немножко ниже Цена сумок 1800 рублей Покажу три модели Все они абсолютно разные по направлению И все имеют Цену 1800 рублей Смотрите, вот такой портфельчик Цвет не красный А ближе к Марсалу Он такой спокойно бордовый На камере он даже выглядит ярче Нежели он есть на самом деле Отделан рептилией Красивым поворотным замочком. Так, раз. И дополнительно еще идет. Здесь молния достегивается. На задней стенке карман на молнии. Так, номер этой модели. Сейчас скажу а, ниже прописаны модели. Так, четырнадцать ноль бордо. Это сумка. Четырнадцать ноль бордо. Цена у нее 1800 восемьсот рублей. Так, заходим вовнутрь. Длинная ручка-ремень у сумки-портфеля. Плотный подклад. Вход очень большой удоб, Все хорошо видно. Мягкая перегородка, которая делит сумку пополам. На задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка вот здесь. Вот. Сейчас покажу на камеру. Вот они. Эта сумка тоже подойдет с большим разнообразием в одежде. И сейчас формованные сумки очень модные. На многих фотографиях, в журналах, в интернете плавают модели, которые носят сумки вот так. Это могут быть как мягкие модели, так и полужесткие. А это портфельчик, он формованный, он жесткий. Так, покажу вот такую формованную жесткую модель. Это номер модели 1065. У нее цена тоже 1800 рублей. Выполнена из крокодила. Крокодил чуть-чуть подлаченный. Вот так вот покажу. Видите, он чуть-чуть такой блестит. Чисто вот а, вещи, а, теснение, которое выпирает. А, в эксплуатации очень часто задают вопросы. Вот этот рисунок, я не хочу, он забивается грязью и пылью. Девчонки, все это ерунда. Это не обувь, которую мы носим в подошву, в которой вбивается пыль. Курзам, как эксплуатируется вот такого плана? Не нужно какими-то хими химикатами, реагентами его мыть. Берешь губку, хозяйственное мыло обычное, где-то испачкалось, чуть-чуть потерло сухой губкой, тряпочкой вытерла все, сумка чистая. Не надо заморачиваться, не нужны никакие реактивы и реагенты. Широкое дно. Благодаря этому сумка имеет большую наполняемость. Несмотря на то, что она жесткая. Вот такой фирменный логотип. Ручки на полурамках квадратных. Так, сейчас, секунду. Идем вовнутрь. Широкий удобный вход. Перегородка, которая делит сумку является до подделения кармашки на передней стенке и на задней и на задней стенке карман на молнии цена сумки 1800 рублей вот такая мягкая модель и как уже здесь немножко отличается от тех которые я показала она с стеснением близко показываю на камеру дай бог чтобы было хорошо видно это очень спокойный такой знаете малинового Розовый, слегка разбеленный цвет. На нем выдавлено теснение цветочки. Она очень мягкая. Я имею в виду жесткое дно, а сама сумка очень мягкая. Прям мягкая-мягкая. Три отдела. На задней синке карман на молнии. На передней фирменной бляшка. Ручки на кольцах, что дает дополнительную прочность в ношении, в эксплуатации, в носибельности сумки. Идем вовнутрь. Качественный очень подклад в этой модели. Он вот такой фирменный. Прям ХБшка-ХБшка. -хб Третий вход сейчас открою. Три вот таких полноценных входа. С красивыми бегуночками. Так, внутри, в среднем отделении, карман дополнительный на перегородке, на задней и на передней два кармашка. Так, Девчонки, смотрите, вот такая сумка выполнена из одного цвета и эко-кожи. Я показывала вот видео, которое вот здесь, в рекомендованных, смотрите. Там рыжие оттенки и коричневые. Одна и та же модель. Выполнена в разных материалах, смотрится абсолютно по-разному. И одна и вторая тумочки смотрятся хорошо, со спокойным зеленым цветом. Девчонки, не бойтесь бояться яркими, неповторимыми. И не бойтесь никакого мнения. Вы такие красивые все, вы такие умнички, красавицы. Дай Бог вам здоровья и вашим семьям. На все сумки, которые показала сегодня, Действует скидка для моих подписчиков 10%. Подписывайтесь, ставьте лайки. Для меня очень важно знать, что вам интересно. Пишите, пожалуйста, комментарии. Очень важно знать, интересно ли вам, что не так. Что-то, может быть, не нравится. Мне очень важно ваше мнение. Целую вас. Звездочки. Пока.